Артиллеристы сталин дал приказ ну, как сталин логист юлия валерина сделала мне распоряжение направила меня в город Ижевск но поеду я сейчас через Якас потому что ну ее нахрен там такая извилистая гористая дорожка и вот этот подъем в который я Чуть не залип с горем пополам поднялся я переживаю что из-за перепада температур меня вообще там сложат пустым а там считай нас считай населенный пункт и в конце поворот под 90 градусов думаю как на санках бы я скатился туда и прям здорово бы получилось да максим Андреевич походу ходу один впечатлительный и он не игнорирует вот этот вот красный светофор. Получилось так, что я на стояночке там чуть подальше стоял, развернулся и обратно сейчас мимо выгрузки буду проезжать. Красный светофор я в принципе не особо игнорирую, но неизгладимое впечатление оставил видеоролик, в котором газелька одна проехала на красный. И между локомотивом и гаражным кооперативом размотала газельку просто как через экструдер ее пропустила. А все почему спешим куда-то вечно? Вот этот парень ходки только успевает мочит. А нет, это да. другой уже. Там какой-то. Ой, тут же самый. Вот э, интересный локомотив, который я доселил. Прежде не видел. У него как будто капотина такая спереди. Лет ему, наверное, миллиард уже. В этот раз у него состав повнушительнее. В общем, ребята, фишечка вот такая есть. Едешь такой темной ночью по не совсем известным местам, вот там висит кирпич, и это отлично, потому что до этого мне показывало Поверните налево через 59 километров, я проезжаю буквально метров 500 У меня вот такая же развилка, только на ней висит синий круг с двумя белыми стрелками Типа туда можно заехать А бывает не висит, и ты такой, мне туда надо или не надо, ты такой смотришь Ну, навигатор-то по-любому чертит тебе направление А если ты такой в себя поверил и без навигатора куда-то едешь это будет вот еще какое приключение. На въезде в город Пермь было дело, я проморгал съезд. Или а, наоборот, надо было ехать прямо, короче, а мне навигатор такой съезд по показывает. Я съезжаю в населенный пункт, понимаю, что нафиг мне это надо, надо вернуться. Возвращаюсь, еду, такой еду, пытаюсь там на виадук вот так вот на развязочку вернуться, поворачиваю. Однако запрещающего ничего нету, все прекрасно, едь. А потом я когда уже наверх по этой загибули не поднялся, я понимаю, что тут, по идее, должен висеть кирпич. И машины должны съезжать и мне навстречу в лоб ехать, там одностороннее движение. Класс, думаю. Ну, машин, благо, не было, я просто так через сплошную нырк и проехал. Но подстава знатная получилась, конечно. Классная дорога. Это... С Нижнего Тагила на Екатеринбург ехать. Получается, две полосы туда, две полосы обратно с той стороны идут. То есть вообще можно не напрягаясь обгонять. А вот, мой уважаемый зритель, перед тобой на экране представители вауны газелистов. Прям чистокровных газелистов. Вот из-за таких потом нормальных пацанов, которые просто на газели ездят, с газелистами, но вот эти вот прям вот чистокровные, они на газели, так еще и манера езды такая соответствующая. Сначала они что-то тухлили там между собой, я их обогнал раз, я их обогнал два, потом они, них, ух ничего себе, нас фуру обогнало, давай-ка мы ее обгоним. Идут друг к другу прям плотником. Я думал, они на жесткой сцепке. Нет, просто один другому сзади вжался. И, возможно, в аэротрубе вот этой вот сзади под воздушным потоком идет. Ладно, пускай дурачки едут да подальше от меня. Вроде разгоняются. Потом опять сбавили. Опять разгоняются. Первый, второго обошел, пытается вогнать. Параллельно вот так вот строился с ним. Едут, загораживают две полосы. Сейчас вроде бы на постоянную скорости не вышли. Ну... Зачем заниматься этой фигней? Шашки дурацкие, поворотники у них не предусмотрены, ничего. Как и ребятишки малые. И спустя вот это вот все газелисты сбавили скорость и творят вот такой вот дичь. А как вот, как вот, что вот, что вот я буду делать? Видел я видеоролик, когда вот фура вот так вот спереди уперлась и слева никак. И она так щелка хвостом смахнула просто эту газельку, которая шла позади. Ну, я же Максим Андреевич, я так не делаю Правильно? Правильно Вот и за его фар, конечно, не очень понятно, где у меня конец прицепа Но Примерно, возможно, фиг знает Попробуем Шлеп Повезло Да там километр, уже еще одна газель Можно было впихнуть, честно говоря Максим Андреевич Повезет молочку Видалишь в том Что график там довольно-таки плотный будет. Мало, мне надо будет приехать сначала на погрузку в темпе Вальса. Так еще и на выгрузку прям в темпе. Факстрот прям. А тут никуда это не торопится. 40 км в час едем. И эта штука сзади прям вот лупит мне в зеркало, прям аж бесит. Ну вот, что, что это за фара такая у него? Ну, вот, туманочкой. Когда едешь на Пермь со стороны Екатеринбурга, есть этот дурацкий поворот, когда только одна полоса едет прямо, а остальные направо уходят. Вот чувак без поворотника нырк такой, нормально нормального у него вообще. я ехал себе, ехал такой. Эмка летит прям так, уверен, но она поворачивает мой полос справа, Право. И это. Чувак, окно большое оставил. Смотрю, что фигня какая-то нездоровая. машина много, потом вспоминаешь что там поворот. Я занырнул, а он не особо обиделся, то что я перед ним проехал еще там три фуры, наверное, влезет или четыре. Но, варичка вездесущая была включена. Все нормально, все разошлись как следует. не замерзайка я меня Это, пожалуйста, да. Да, ну давайте мы как-нибудь с вами доедем нормально в сторону ижевском Мне еще... Педалить и педалить, фиг знает сколько. Там тянулись, здесь что-то неприятное произошло. Очень. Причем у него возможно просто колесо пригнала. Или сложило хрена знает, короче. Отлично все видно, да? Эй, грязное стекло здесь не особо, причем там, получается, идет, идет так полоса, потом хорясь, она чуть-чуть левее уходит, и ты фигачишь дальше по обочине. И это прям здорово. Знаки, разметка, где вы, ребята, когда так им нужны? Вообще по-хорошему цепляешься за габариты спереди идущей тачки, нормально себя чувствуешь, но... По иронии судьбы, передо мной шел тихоход, которого пришлось обойти. Я сейчас, как вижу, в тумане, просто во куда-то в никуда еду. Еще вот я слева не вижу, ни разметку, ничего. И могут внезапно начаться конуса какие нибудь пластиковые. Нифига, Никита. Пока встречки нет, еще что-то как-то где-то. А также вообще уныние прям там сейчас буду останавливаться под фонарями где-нибудь да. затирать окна, фары, потому что, ну, это же невозможно так ехать. И разметки-то почти не видно. Ну вот, живот, совсем другое дело, но надолго ли вопрос? Позади меня машина, но она, конечно, не особо торопится, но дадим шанс. Нет, не хочет. Пропускает. Ну, спасибо. Приехал я на стоянку. Я не помню, как называется населенный пункт, где она находится. Но здесь есть Волга 21. -я, и мотоцикл Яла стоит. Я снимал как-то это место. Ходил я здесь частенько в душ. Там две душевые кабины стоит. Он будет уже довольно неплохой, в плане того, что вода не циркулярная. Не... не циркулярный душ, блин, там получается нормальный. Машина наголотилась, время половина десятого. А я пол седьмого завтра вставать буду, да? Катить куда-нибудь. Вот таким жирным макаром буду заходить. Сегодня за день толком ничего не съел. Пойду фать. Из везде что-нибудь довкину. Да чего ты там маячишься? Я уж так и понял, кто говорит. За, -за Дентра, это пек! Доброе утро, товарищи! По местному времени без 10.07. По Москве 4 часа. Как и обещали. Передо мной, чувак, уже убежал, хотя мне говорили за Дентро вставать. Дентро, блин, вот который спит еще. А Пэк, по-моему, стоял. Красавчик, убежал. И мы за ним. Сегодня мне надо пробежать 500 километров до погрузки. Это надо к пяти часам быть в Ижевске. Зеркало нифига не видно. Ну, тут засмотреть-то особо некуда. Сейчас выйду на трассу. Ё-моё! Вышел я на трассу! Что такое-то с утра? Утро начинается, начинается... Кто понял жизнь, тот не спешит. Куда вы летели? Куда вы летели? Блин! Там же просто, я не знаю, как вот фольгу просто шлеп, и все, и нету. А вот это, что это такое? Это я, я, я фиг знает, что это такое. Это трал. Почему-то на встречке. Блин, сейчас плохо видно, но он на лобовое, когда прыскал водичкой. От воды идет пар, сам в футболочке. Не бережем здоровье, не бережем совсем. А нам вот что-то минус 15. Может вода просто такая горяченькая. Картина маслом. Вон идет не габарит. А за ним вереница офигевшая. Можно было выскочить там Немного машин ехала, и справа там чуть в легковушки, чуть-чуть, но она быстро летела, я бы ей создал неудобство. Я подумал о своем ближнем, и сейчас я здесь прилит. Нафига спрашивается? Вот моя сердобольность, вот ну... Но с другой стороны, справа машину я бы тормознул легковую, еще и слева машина обгоняла фуру, я бы с ней как раз вот там в районе отбойника металлического и встретился. Тем самым спровоцировал бы аварийную ситуацию. Мораль всей истории. Не ставь свои интересы выше безопасности других людей. Казалось бы, да, можно было махнуть, но... Синий ман немного бы начал волноваться. И справа как раз поток закроется. Ладно, стоим, ждем. Зимушка-зима. Вступает в свои права Переоделы деревья в белый цвет, красиво, и я спешу поделиться приятной новостью. Трал с этой бочкой остановился и всю вереницу пропустил. Молодчага просто. Но почему-то эта улиточка на старых дрожжах, походу, на маленькой скорости продолжает передвигаться. Казачья застава, без суть. сегодня у нас с тобой не судьба. Дружище! Поворот направо подает, объезжает этот автомобиль и заезжает под кирпич! А нет, он никуда не заезжает, просто он потерялся в пространстве и времени. Я вообще не почему делать. Вот же сволочь, блина! Купил вчера не замерзайку. До да скольки? 25 градусов, на улице минус 16. Все, до свидания, приехали. Называется. Какой фигней Максим Андреевич занимается Все О, Закончилась Жизнь праздная Вот у меня получается Тройничок Проводок шлоп-шлоп-шлоп Сюда-сюда Он получается туда проходил А здесь как его вывести вот в эту розетку Все просто Опа Там вот Неспроста Тоннель этот мягкий и все это просовывается. А здесь, что же делать здесь? И все, все делай. То у Toyota, наверное, научились. У них тоже. Без отвертки можно полмашины разобрать. Так вот. Заканчивается счастливые деньги с Мерседесом. Последний раз мне подожди. мою ХБ. Последний раз. Зачистят кремом собаки. Это а к чему. Есть последний. И Марс решил показать характер. А ну, сцепка в целом. Рев. Загрузился я в Жевске. Запустился немного так с трудом. Прям туго покрутил, покрутил. Потом ну, и Без нареканий работал. Все прекрасно. Доехал до второй точки погрузки. Выключил реф, загрузился, включил реф. Ушел за документами, возвращаюсь. Опа, не работает. Посмотрел. Ошибка номер 56. И что-то там не буду сейчас брать с формулировкой точно не назову. По итогу сбросил ошибку, он запускается, работает две минуты, опять выключается и показывает ошибку 56. Паспит сегодня, Максим Андреевич. Что я могу вам сказать, товарищи? Ничего хорошего. Еду я в Кстовскую область. У меня э, было две погрузки. ижевск Сарапол. В Ижевске все прекрасно. Я загрузился, доехал до Сарапула. у меня. После погрузки стал выключаться рев. Работает он не более двух минут ниже 5 градусов температура напусти не мог. Везу молочку. Обычно ее возят при температурном режиме плюс 2, плюс 4. Но конкретно за требовал меня секунду. С левой руки неудобно пристегиваться. Конкретно требовал с меня 0 градусов поддерживать. Как и так. Реф выключается через 2 минуты. Ошибка там чего-то воздуховода. Потом. Я уже и так и эдак. Пытался выключать. И не на постоянке. И не на постоянке. Не хочет он работать. Температура не опускает. Ладно, думаю, посплю на утро, посмотрим, что произойдет. На улице минут 25. Ну все, думаю. Суши весла. Купил я себе фуру молока. Нет? Повезло. Лёг я спать. Температура в рейфе была плюс 5. Проснулся при температуре. Барабанная дробь. Можете написать свои варианты. Плюс 6. То есть температура подросла. Потом, утром я еще попробовал запускать его. Он крутил, получается, и вообще перестал заводиться. Три раза он меня прокрутил, перестал схватывать. Вообще даже ни разу ничего, ничего пыхнуло. Потом я доехал до заправки. Купил быстрый старт. Думаю, сейчас им попробую. А он покрутил два раза, а вдох, Прикурил. Нифига. Дальнейший план действий. Сейчас я хочу заехать на мойку. Под видом помыться. На самом деле я подогреюсь. Попытаюсь еще после этого фильтр снять на рефе. Дополнительно заряжусь, расцеплюсь, прикурюсь. И это. Я посмотрел на заправке сейчас, что у меня в отстойнике в фильтре топливом происходит. Белый-бело. и горючка. Ты не видишь меня сужение сталина? До посинения будешь ехать? Спасибо. Купил жидкость и залил. В реф залил. В тягач. У меня в рефе уже была она залита. Будем пробовать стараться, но в чем хитрость? У меня, у нас по-моему два всего Мерседеса с такими прицепами, с полетниками, с подъемной осью и есть лючки на прицепе с фронтальных частей, то есть на воротах и спереди. Я открыл сначала один лючок, ничего, второй лючок, температуру с 5 я опустил до ноля, потом закрыл, дабы в минус это не ушло, не подморозить. Я пока доехал до стоянки, температура поднялась до плюс 4. Круто. Будем заниматься этими экспериментами. Здравствует Сив Транс Холод. Вместо того, чтобы прямо заехать, посередине загонять. Вот, расцепились, поехали. Минус этого мероприятия. Все так узко, все так непонятно. Я вот, получается, отсюда назад сдавал. Я говорю, давай посередине ткань. Ну, да. Что такое, думаю, посередине ворота, что ли? Нет там всего двое ворота. И вот приходилось крутить-вертеть. А зато на одиночке сейчас прям как на игрушечке. Вот он, командик стоит. Мы хотим КамАЗику Поехали, без проблем. Делаем крутить верть до назад. Этот, конечно, мне за комплименты. О, говорит, профессионал, а то, говорит, эти, по 40-50 минут тут торчится. Так да ладно, вы что вы. Это все вот вчерашняя выгрузка дает о себе знать. Маневрировал что-то между этими запаркованными фурами, вообще жесть какая-то. Как так парковаться можно? Всем на всех плевать. На одиночке работать, я прям не знаю, это так, так скучно. Куда захотел, туда запарковал, пута приехали. Как-то примерно таким вот образом. Еще и машина здесь добавилась, еще господин там стоит. Так. Чуть пошире тут, чуть похуже там. Это тебе не на газоне полстотретьим наворачивать. Да, по-моему, у любого газона такой себе выворот. Выезжать как нифиг делать. А вот с движением задом могут возникнуть некоторые нюансы. Вчера на погрузку подъезжал мужчина на Volvo. Что-то проехал, с правого плеча попадался там, с левого-то не с руки вообще. А Справа вообще ничего не видно. Ну, говорю, ты развернись там И проедь с левого плеча. Подошел, помахал, помог. Я не знаю, может, первый рез у человека. но ну, не очень уверенно себя чувствовал. Ну, потихоньку, по чуть-чуть, да, справился. Одинственно, там коллапс машин очень много, движение загруженное. Там он долго парковался, мешал немножко. Все, добро, дня. А я сейчас буду... Время... В районе 6 вечера буду ждать, пока мкат откроется. Я прокачусь немножечко направо. Там есть кафе, восточная кухня. Покушаю чего-нибудь жиденького, вкусного. Потому что я заехал помпончик, или как он там правильно называется. Кафе. Сеть придорожных кафе. И там что-то как-то это. Дороговато и порции маленькие. Взял жареных пельмешек себе покушать. Это не еда великая тест надо что-то более существенное покушать. Ну, ну. Ну ты тормоз. Тут знаков повешали для грузовых автомобилей. Первый раз я ехал на этот сервис и не знал, как заезжать Навигатор Меня вел здесь. И получается, пэшечка такая обогнута. Хоп-хоп-хоп. Там такой глухой коридор, до которого доехал. Надо было задом потом выезжать под правое плечо в угол 90 градусов ничего не видно ехал проклинал вот подряд меня вот в эту чай хану шаурму или не в эту не не в эту только тут ресторан куда дорогущий сейчас там чуть дальше куда